У нас еще буквально пару секунд. Так, ну что, добрый час. Приветствую всех. Достаточно серьезно готовились к этому эфиру, потому что вроде бы такая тема, я вот когда с людьми работаю, чего-то день не касается, вроде бы объясняла это уже много раз, но подумала, что имеет смысл полезно это скомпоновать понятным образом, чтобы было видео, к которому можно вернуться может быть, наполнить или там, разобраться. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Деньги – такая субстанция. вот Когда-то один из моих первых наставников много лет назад сказал такую фразу. Люди вообще не понимают, что такое деньги. Поскольку путь ученичества предполагает ну, такое абсолютное, может быть, неправильное слово, да, но близкое к абсолютному доверию мастеру, наставнику – да, потому что слова, которые попадают в наши, наши уши, если бы мы выбрали путь ученичества, они, в них есть закодированный какой-то путь-проход, который ну, нужно еще для начала вообще понять, куда двигаться, о чем идет речь. И вот эта фраза, я ее расшифровывала много лет, и за мою жизнь у меня есть опыт общения с людьми разного финансового уровня, да, разного достатка. Но ну, если с небольшим и средним уровнем достатка, это не проблема, да, но и с богатыми, и с очень богатыми людьми, конечно, это были какие-то единичные случаи за практику, но они были, они позволили проверить на практике, подтвердить то понимание, те поиски, в том числе вот на тему денег, которые я проводила. Моя личная мотивация была немножко в другом ключе. Вот эта фраза, она может быть, будет ключом к сегодняшнему эфиру. Но, например, для меня ключом было другое, когда а, вообще старт куда-то думать в сторону денег, да, не в плане, где их заработать и как их потратить, а в плане именно вообще природы. сути денег у меня была много-много лет так я еще а, жила в другом месте а, вот. а, в какой-то момент у меня не хватало денег на то что я хочу сильно не хватало и я такая наверх говорю, ну, ну вот как же ну когда же у меня будет деньги когда их будет столько сколько а, мне нужно и мне приходит ответ а, что когда они перестанут тебе быть нужны, тогда у тебя их будет сколько угодно. И я такая, я прям помню, что по улице, я помню название улицы, я помню, что мои глаза видели в этот момент, у меня под ногами была брусчатка старинная, и я встала такая, как можно не нуждаться в деньгах, то есть, как может быть, чтобы деньги были не нужны, они не нужны для всего. Ну, и опять было подтверждение, вот когда ты выйдешь на состояние, в котором они тебе будут не нужны, вот тогда у тебя их будет столько, сколько тебе понадобится. Я хочу сказать, что на самом деле нам нужно не так много денег, как нам кажется. Но для, к этому пониманию путь долгий – это большой внутренний процесс. И это, это, это был первая такая веха, да, когда я начала думать про деньги, потому что на тот момент у меня очень сильные эмоции шкалили я ну как вот ну вот вот я прям встал you know? я помню как я стояла, думаю ну как вот перестать их хотеть вот как они же нужны ну знаете как тут эта фраза богатых людей, деньги не важны да ее кемные бабай да вот понятно у тебя их много они тебе не важны а если человека их нет они важны то есть вот эти мысли я их крутила достаточно долго но поскольку это мне сказали не богатые люди а мне сказано это было сверху то в общем я начала в вот эту сторону копать-копать и через несколько лет. Вот дальше была фраза уже наставника, уже такая очная, да, что э, люди вообще не знают, вообще не понимают, что такое деньги. Ну, вот вроде бы, да, есть какие-то банальные вещи. Я думаю, какой пример привести? Мы все в школе учили по природоведению, круговорот в природе. Да? Сейчас все больше людей допетривают до того, что это все совершенно собачья чушь, да? и этого круговорота либо не существует, либо он вообще по-другому устроен. И даже посмотрите, после сильной засухи никакие бешеные ливни не выливаются, по крайней мере, там, на какие-то там близкие территории. Я помню, я начала в эту сторону думать сильно давно, может, лет 10 назад, когда в Казахстане в горах я видела что есть горы, которые производят облака, то есть из них выходит что-то типа пара, то есть буквально это выглядело, как будто выходит, я там медитировала, находилась долго, не, не один день я наблюдала, что вот есть, была там одна гора, например, в таком очень закрытом интересном месте в Казахстане, за, за Алатау из которой просто все время формировались облака. И дальше они вот набухали-набухали и уходили. Вот, ну, очень похоже, как дым из трубы идет. Вот. Потом я обнаружила, что это не единственная такая гора, это достаточно закономерно. Дальше там я на этом начала искать объяснения. Дальше вдруг оказалось, что вместе со мной таких а, людей, которые начали о чем-то догадываться, достаточно много. И ну, на данный момент уже вполне народ прокопал в эту сторону. Вообще, как же все-таки циркулирует вода на нашей матушке-Земле, да? И она точно не циркулирует так, как мы изучали в школе. Просто по факту не циркулирует. Вот приблизительно такая же история с деньгами. Вот мы понимаем, марксизм, товар, деньги, товар, да, что у нас в голове забито. Вот, все вот эти пословицы родительские, еще там, советские или досоветские, без труда не, не вытащишь рыбку из труда, там выходит вроде это про труд, но это про деньги, да? то, то есть как бы что деньги добываются, большие деньги добываются только нечестно, да, а маленькие деньги добываются очень тяжело, вот эти все как бы установки, ну и что еще, что деньги появились как эквивалент, да, обмена товара а между там, да, допустим, один производил горшки, другой производил... Там, я не знаю, подковы или корзины, и вот, значит, допустим, если надоело меняться корзинами с подковами или там с, с горшками, да, то, соответственно, изобрели некий универсальный эквивалент, который позволял меняться в более широком диапазоне. Ну, вроде бы да, вроде бы логичная концепция. Но, учитывая, что на данный момент достаточно широко прокопана история, что 300 лет назад наша цивилизация, даже 200 лет назад наша цивилизация, и, конечно, наша в том плане, что вот та же форма жизни да, сейчас, что и была тогда, ну, вообще это было что-то другое, это не лапти и Порткова, а совершенно другой уровень технический, техногенный и так далее, вот, то э, эта концепция тоже <фот> так, ну, подплывает, скажем, подплывает. Вот. а если глубже то вот почему я начала говорить про то что был бы опыт общения с очень богатыми людьми потому что обнаружилась такая простая штука вот это слова которые когда-то были сказаны мне сверху как рекомендация да, она была куда копать вот. я с удивлением обнаружила что количество денег не освобождает от, от, то есть деньги не освобождают от себя когда человек зарабатывает много, наоборот, как правило, они порабощают. Я уверена, что есть люди, которые, обладая большими деньгами, являются от них свободными. Но в жизни я таких не встречала. А, мой предел – это там, вот единожды встреченный а, ну, человек, который пришел там, ко мне на обучение, там, миллиардер, были там, несколько миллионеров. А, ну, и, ну а, миллионер, несколько – это прям приличное количество миллионеров вот так вот не свободных людей от денег там не было наоборот я обнаружила что жесткая зависимость люди обладая потенциалом достаточно таким ну, хорошим потенциалом личностным духовным там из-за зависимости от денег были не способны анализировать ситуацию объективно из страха потерять деньги а, вот и э, это такая тоже маленькая такое зернышко да в копилку а, то есть если нам кажется что человек который заработал много денег про деньги что-то понял нет а, нет все приблизительно понимают заблуждение меняется потому что другая ступенька иерархии да занимается немножко представление меняется но общий смысл к сожалению остается тем же самым а, и когда я знаете, есть у плода, вот большинство плодов, которые мы едим, да, человек ест не сам плод, а человек ест ложный плод. То есть то, что защищает настоящий плод от каких-то внешних факторов воздействия, сохраняет истинный плод. Да? То есть косточки, семечки является истинным плодом. А э, персики, яблоки, груши, сливы, и так далее, то есть то, что съедает человек, это ложный плод. То есть, по сути, дела, функция человека освобождения истинных плодов от э, вот этих оболочек да, защитных для того, чтобы у них был больше шансов прорасти. То есть, человек, который начинает искать истину, как бы большинство людей останавливается на ложном плоде, который вкусен, но не, ну, не дает познания сути, да, прохода нет. Потому что э, х, суть защищает твердая крепкая косточка. Ее надо там иногда даже зубами не получается, нужен ли молоток, или молотком можно все расплющить, тоже не съешь. То есть целая наука, как какой орех, как добывать да? а, и а, Именно именно то, что внутри ореха является истинным плодом, истинной сутью. Вот а, до истинной сути денег дойти оказалось далеко не просто и я сейчас пропускаю очень большие блоки которые я наблюдала из-за людьми которые ну, в этом разбирались и сама прокапывала проходила проживала и перехожу сейчас к той части которая полезна у нас на сегодняшний момент и который собственно говоря мы сегодня не будем рассматривать То есть, ну, взяли только Небольшой кусок. Еще раз повторю: что э, если нормально все идет в ВК или в, э, в Ютубе, там удобнее тоже с картинками. С другой стороны, бывают перебои, мы выложим потом запись, поэтому на телеграме надежнее. В общем, на нашу маму и там, и там показывают. Итак. А на, на самом деле деньги, да, это на данный момент, вот, давайте, что такое рубли да, это билет Банка России, который, если в советское время писалось, чем он обеспечивался, то сейчас просто билет Банка России, и все. То есть это некое, ну, билет, слово, да, уже все понятно некая фильтрная грамота, которую как раз, вот, которая, кроме функции до недавнего времени, кроме функции э, замены, ну то есть э, э, на самом деле деньгами являлись до недавнего времени, доллары, евро, иены, фунты стерлингов, рубли деньгами не являлись юридически не являлись, да, не являлись билетами. Еще размещение необозначены, которые по определенному эквиваленту просто ну, можно было как-то циркулировали внутри страны но только в эквивалент на полученную валюту можно было это делать никак иначе вот. и тем не менее тем не менее то есть сейчас рубль у нас движется в сторону того чтобы стать полноценной валютой и внутри страны и в мире да? то наконец-то деньгами с чем я вас всех поздравляю но это не тема сегодняшнего эфира еще раз да то есть как бы вот эти бумажки по сути дела, селькины грамоты, ну, которые там условный эквивалент, которые, в общем, на самом деле, можно было в любой момент обесценить, обнулить. в ну, добрый час, что этого все-таки такого крайнего случая не сделали. Эти деньги все равно обладают определенной силой. И продолжают ее обладать. Меньшей силой силой обладают деньги на картах, и вот только совсем недавно это такая очень банальная вещь, но я должна ее проговорить, что а, в том числе вот эти кредитные карты, как они работают, они а, а, у, уходят ощущение денежного потока, уходит ощущение денег. Человек, поэтому вот, меня всегда интересовало, узнать, ну, не знаю, как естественные испытатель, что ли, как вот, как это, который наблюдая за жизнью кого-нибудь и делает какие-то выводы думаю, как можно улететь в кредите, если ты понимаешь, что у тебя этих денег нет, как ты можешь их потратить, если ты, у тебя их нет? Вот. Но весь мой опыт общения с людьми, которые улетали в кредитках куда-то там а, далеко, да, то просто в какой-то момент, ну это то, что называется магия денег, но только это не, не а, деньги, а, это все-таки что-то, что-то что, -то, что, -то, хоть что -то материальное, да? а там, поскольку это чистый виртуал, то и границы не ощущаются, то есть, Потеряется чувство какой-то значимости, весомости, ценности денег. Да? Еще раз повторю: даже при том, что наши рубли до недавнего времени были филькиными грамотами, эти фильки грамоты несли в себе энергию, несли в себе силу, которую можно было почувствовать. Причем даже там небольшие деньги. Я, например, помню еще, когда музей Релиха находился в центре Москвы, рядом с храмом Христа Спасителя. А, как я туда пошла, я не помню, 5 тысяч, по-моему, у меня только было на руках, а, в Сарадаме это времена было, и мне дали кучу сдачи мелочи, потому что люди в основном приходили туда богатые в этот музей, и были какие-то потертые такие сотки, какие-то прям, знаете, трудовые. Вот, я взяла в руку какую-то пачку денег, которые мне дали на сдачу. И вдруг у меня пошло какое-то, знаете, такое ощущение благодати. Вот я, пожалуй, так ярко больше никогда не чувствовала такой энергии день, концентрированный, благодатный. И я, думаю, вот такая вот движу руки прям, и, знаете, как это, сама у себя спрашиваю, что это такое. А это то намерение, это те люди, которые, ну, все-таки, далеко не каждый ходил, ходит в музей Рейхов, да, то есть это люди определенного склада потребностей, там духовных запросов каких-то а, вот и это, это ощущалось в деньгах физически ощущалось вот деньги на картах виртуальные деньги они никакие они, к ним ничего не прилипает они абсолютно нейтральные поэтому и сложнее гораздо контролировать поэтому а, если конечно например начать собирать подушку безопасности то Хоть я, я все понимаю. Вот, э, финансовая грамотность, инфляция сохранение инфляции, инвестиционные пакеты, все понимаю, но э, подушка безопасности мощнее гораздо работает, когда она в живой наличке. Причем, э, как бы это сейчас, ну, сейчас это менее странно звучит, а какое-то время назад это звучало более странно, да? что э, имеет смысл хранить в русских деньгах. Но живем в России, значит, это должны быть русские деньги. А, вот это было менее понятно, люди копили, да, но это были доллары и евро в вот. ну, ну, потому что мы живем здесь, это наша страна, это наша сила, то есть вот эти береты какие бы они ни были, именно, именно они, через них циркулирует энергии. я уже несколько раз произнесла слово энергии. Итак, есть аксиома, переходим к теме сегодняшнего нашего эфира. Аксиома очень простая, деньги это энергия энергия это деньги очень банальная вещь которая с трудом доходит на тему денег есть несколько серьезных эмоциональных блокировок которые не, ну, как бы не пропускают анализ ну, то есть, чтобы человек дальше не проанализировал ситуацию да? поэтому вот собственно говоря почему мы сегодня нарисовали вот эти простые картинки, потому что а, а, так проще, че, если через уши с трудом заходит, да, то, может быть, через глаза зайдет. Итак, у человека есть потенциал. Мы понимаем, что, например, дети, они все очень ресурсные, самодостаточные, потом с возрастом, в зависимости от того, там, насколько им повезло, не повезло, их энергопотенциал может э, ослабить, да, может быть утеряем, может быть, э, изъят в пользу третьих сторон каких-то. Да. Часто родители благими намерениями блокируют какую-то часть энергопотенциала детей, ну, потому что любые запреты и ограничения э, их надо давать, но если их много или они даются с давлением, они блокируют какую-то часть ресурса. То есть э, какая-то может польза от этого есть, но вреда достаточно много потому что а, взрослый человек а, он а, достаточно сильно ограничен и, и мало, ну, мало кто это я аккуратно говорю да, имеет доступ к своему ресурсу полностью во взрослом возрасте а, в основном нет а, то есть если у человека хороший есть ресурс потенциал это энергия рода потому что если предки владели какими-то а, ну вот, например когда я там своим родом занималась у меня дедушка по папиной линии был во времена НЭП производственником, у него была своя там, фабрика, он жил в центре Москвы, в шикарных семиконных апартаментах. Вот. И более того, оказался настолько умным, что купил маленькую дачку в Подмосковье, и когда она начала заканчиваться, он успел туда переехать. То есть он потерял квартиру, но сохранил жизнь, семью, детей, не был репрессирован. Вот. Единственное, что то, что он попытался сохранить там в золоте, было закопано в доме. Во время войны, видимо, соседи живых выкопали, когда там. Ну, в общем, это все. Я про что? Про то, что в роду есть вот эта вот а, сила а, взаимодействия с деньгами. Да? Вот. Есть другие силы. То есть у, у каждого человека есть в анамнезе родовом переданные предкам какие-то склонности, какие-то таланты, способности, в том числе притягивать деньги. Еще есть такое понятие благодать. Благодать в роду тоже накапливается и э, иногда передается не вот в, по прямой, а по цепочке мама-дочке, мама, сыну или там, да, сын, там, сыну, своему сыну или там, дочери. Вот не так, а через поколение и даже через два поколения. через два поколения вообще понятно, потому что в русском роду цепочка воплощения двигалась таким образом, что человек воплощался через два поколения. То есть деды воплощались у своих внуков, то есть они были собственными правнуками. Да? Причем там совсем недавно, там это, ну вот, даже, наверное, еще в советские времена эта практика сохранилась, а, а, можно было прям свидетельствовать, да, что есть примеры, что об этом просто рассказывали. Когда там, бабушка или дедушка, помирая, призывала определенную внучку говорила о том, что вот, когда у тебя родится первенец, это будет, там, допустим, если дедушка, умер, у тебя будет мальчик, это буду я смотреть, значит, э, не обижай, не это, помни, что значит, это твой дедушка. Да, вот, или там, наоборот, бабушка говорила, да, и потому что знали, потому что знали, потому что была такая система. Сейчас эта система очень сильно порушена, но тем не менее все равно такие случаи бывают, когда учились через два поколения. То есть, как вот если вот, предположим, что мы у себя предки пра получается, да, пра бабушки или прадедушки, кто то в зависимости от пола, и соответственно, как мы там жили, как мы, насколько у нас мы были успешны, насколько мы были реализованы, это передается. То есть есть собственный какой-то ресурс, собственная карма. А, есть, положи... есть еще родовая, они компилируются, и это и есть тот самый энергопотенциал. То есть не просто энергия, вот, а -а -а -а, да. ну, вот это еще и а, вот, этот вот накопленный ресурс, который как-то себя проявляет. Но, вот, например, за свою практику я много наблюдала такого, когда у человека потенциал огромный, а, сейчас, а реализация... Вот я бы даже вот такую картинку нарисовали это вот чтобы прям понимаете было еще понятнее то есть вот количество денег говорит о количестве энергии а количество энергии говорит о количестве денег только если, если вы достаточно здоровы, ресурсный в себе родились а, в нормальной семье там, я не знаю <соценно> вполне себя комфортно чувствуете то скорее всего какой-то уровень денег у вас должен быть вполне для вас комфортный вполне комфортный очень много денег не нужны человеку на самом деле да, есть слово «достаток», есть слово «достаточно». Ну, то есть «достаток» от слова «достаточно». Для жизни, для хорошей жизни, не так много человеку нужно обеспечить. Это гораздо проще, чем сейчас многим кажется. Вот в вот, обе стороны эта штука работает, да? Но вот я начала говорить о том, что есть люди, у которых вроде бы с энергией с энергопотенциалом все хорошо, а с деньгами не очень хорошо. Положим вот так это выглядит, да? Когда это бывает? Ну, это может быть карма человека, ну то есть что-то, какое-то сильное нарушение, которое таким образом отображается, чтобы человек вообще понял, что что-то не так. Знаете, вот есть фраза, что деньгами всегда дешевле. То есть если за ваш урок с вас берут деньгами это самый дешевый способ оплаты. Потому что ну, следующий, если человек не берет, день, не проходит руки деньгами, следующее это здоровьем, близкими какими-то связями, какое-то счастьем с то есть это уже прям что называется ближе к телу. Поэтому тем не менее деньги это очень серьезный индикатор, очень конкретный, очень такой прям не, не обманывающий, да? Если для вас это достаточно объективно, что вы ощущаете, что у вас потенциал энергопотенциалом все в порядке, а с деньгами есть какие-то серьезные проблемы, нужно смотреть, в какие стороны. А, где-то где согласились вот с этими пословицами, что честно много денег не заработаешь, дальше я честный человек, поэтому я не могу зарабатывать много денег, да, логически, конечно, цепочка легко выстраивается вот, это просто нужно отменять, не, тоже не будем углубляться, это просто был пример, а, человек может сам отказаться, вот как а, некоторые отказываются от, от семейной жизни, потому что это больно, да, чтобы мне было больно, буду жить один чтобы, чтобы перевыбрать, нужно понять, вспомнить, что, что вы там решали когда-то, с, горяча, с горяча, да, и подумать, действительно ли это было, было здравое решение, так ли действительно надо было делать. Отказ от своей силы, от своей энергии, там, от своих способностей, от реализации себя, это тоже есть блокировка потока энергии, которая может проявляться деньгами. Но я вам напоминаю, что с, с это места пусто не бывает. Если у вас энергии вот, денег, денежного потока вот, вот эта вот разница, потому что еще раз деньги отображают энергопотенциал, да? вот эта разница, кем-то используется, кто-то в этот момент пользуется тем ресурсом который вы не используете потому что отказались вам не надо или потому что а, согласились на то что кому-то нужнее например а, или потому что деньги зло то есть и, или потому что там, не знаю, там пришли забрали запугали там погозили что там а, не знаю, бли, близких отберем если там будешь чуть успешнее побогаче да? А, ну, но это не, не, не выбросило в пропасть. Это кто-то этим пользуется. И вот сегодня мы с вами говорим о конкретном совершенно таком пользователе человеческого ресурса, который называется кредит. Кредитные организации и банки. А, вот еще одна такая детская картиночка, а, чтобы вы понимали еще раз. Деньги равно энергии, энергия равно деньги. Что такое кредит? А, причем кредитные карты хуже, чем кредит. А, то есть самое лучшее состояние, когда вы живете со размером та, тому потенциалу, который у вас есть на данный момент. А, если никак и уже это то кредит и, и самое ужасное и плохое это кредитная карта. Кредитная карта самый жесткий способ изъять энергопотенциал человека. То есть, когда человек берет кредит, вот смотрите, вот у нас нарисована речка, это же, э, поток жизни, да, в потоке жизни у нас э, равномерно ну, по-разному, но с какой-то там периодичностью распределены ресурсы. Деньги это просто еще раз материальное бумажное отображение этого ресурса. Это ваше здоровье, энергопотенциал, какие-то реализации, успех, отношения, и в том числе деньги. Потому что деньги, в принципе, искусственная хрень, которая создана не, не нашими, не, не, да, не в наших интересах, но на данный момент она существует в мире, и поэтому мы о них тоже говорим. А поскольку магия денег, она переключает внимание с того, что человеку нужно на самом деле на, вот, на себя, то поэтому а, мы сейчас вот под этими узелочками на самом деле имеется в виду ресурс для жизни, для реализации всего, что вам нужно, для счастья условно говоря, да, но в этих же узелочках, предположим лежат и деньги в том числе потому, что большинство людей все-таки связывают как бы, вот сколько бы про это ни говори постоянно навязывается, связывается деньги с, не знаю, там, с счастьем с возможностями, да, которые может человек получить в жизни. А, вот, то есть они, и они как-то более-менее распределены. Предположим, вот они узелочки разного цвета, предположим, что в а, них не одинаковая энергия, но все рассчитано таким образом, что на каждый конкретный момент жизни, исходя из того, какие у вас есть потребности души, какие вы вообще делали запросы, ставили цели, в этом мешочке для вас есть то, что вам нужно вот оно есть, да? ровно столько, вот достаточно, чтобы вы решили все свои вопросы, которые перед вами стоят сейчас. Завтра будет другой мешочек, потому что вы будете в другой точке вот этой реки, и в ней изменится пейзаж рельеф, у вас меняются потребности, и в том мешочке должно лежать то, что вам нужно тогда. Оно другое, оно не такое же, что-то может совпадать, но в том мешочке не то же самое, что лежит в мешочке, который вот сейчас конкретно к вам приплыл. И вот по жизни на реке это более-менее все равномерно распределено. Что же происходит, когда человек берет кредит? Вот прям, прям говорю, я, я специально вот эти картинки для того, чтобы еще и визуально как-то это заходило, чтобы это объем не шло. В момент получения кредита что такое вообще кредит я не знаю вот, а, давайте так немножко сказочно зайду а, в некоторых фильмах а, в основном западных а, есть такое понятие их называют черные шляпы это некие такие товары хотя в наших фильмах тоже у нас конец вечности а, есть романы и прекрасные экранизации еще советских времен где тоже вот эти же самые черные шляпы, некие люди, как, они выглядят, как люди, но ведут они себя не как люди, а у них есть возможность перемещаться по времени так же спокойно, как мы перемещаемся по пространству. И они претендуют на, на власть, то есть они как бы относятся к людям немножко как к скоту, как к ресурсу. Вот, они используют этот энергопотенциал в своих интересах. Некоторых даже люди забирают и обучают там, для того, чтобы их руками решать их вопросы. Вот представим себе вот, да, немножко сказочный такой вариант, что банкиры ⁇ это вот эти самые черные шляпы. Не обязательно там все банки, прямо там сидит конкретная черная шляпа. Но сама структура, идея банка, банковских кредитов, вообще концепция, то, как все устроено, математика этого дела очевидно там есть магические вещи очевидно кто хоть раз в жизни разрезал ножницами кредитную карту может подтвердить сейчас то что я скажу это то что физическое уничтожение вот сейчас люди редко ну, отработал, карту отложили ее надо уничтожать и в вот момент когда да. вы разрезаете кредитную карту, вам возвращается некий кусок энергопотенциала. Это можно физически почувствовать. А Поэтому ну, сейчас практически все пользуются картами, то хотя бы да, если так говорить. Mm. Вот. А в момент получения кредита, э э получения кредитной карты, либо получения кредита, Подписывается некий документ. Вы знаете, что кредитная карта действительно только после подписи клиента на ней. Вот, казалось бы, зачем она там нужна, да? Вот. Это, это форма согласия, что все происходит согласие Человек сам захотел, чтобы у него изымали энергопотенциал. Когда человек берет кредит, особенно там, знаете, ну, вот, что называется в первый раз, у него всегда такое в голове, что я легко, ну, то есть я справлюсь я дам, потому что человек смотрит на реку жизни исходя из вот этой позиции равномерно распределенного потенциала, он это как бы чувствует может быть мозгами он это так не мыслит но он внутри он это знает это такое такой правил жизни что завтра ему приплывет следующий мешочек с ресурсом и он это все закроет человеку кажется поэтому что отдать кредит ну достаточно легко ну может быть не прям совсем легко легко но точно реально потому что вот он смотрит на свою реку жизни, она у него выглядит вот таким образом. Но когда он берет, подписывает бумажку с этими самыми метеорными шляпами, которые ключевая способность перемещения во времени, для них отсутствуют сложности перемещаться в прошлое и будущее человека да, в любой момент. Когда человек берет деньги, он думает, что он берет у банка, то есть он добавляет своим... К своим мешочкам, плюс к своим мешочкам, ему еще добавили, и ему должно, должно быть, быть хорошо, он сейчас эти мешочки перекрутит, и у него прибудет в его реке времени. На самом деле, ему дают его же собственные деньги, то есть изымают его энергопотенциал из будущего, выдают на руки и обязывают за эту услугу выплатить, как правило, приближающиеся к такой же сумме, как был изъят из его денежного потока, из его энергетического потока жизни, ресурс вот этой самой, этому самому товарищу, банку, который значит, предоставляет эту услугу. Человек думает, что он приобрел, ну то есть, да, им придется за это заплатить, но он решил свои вопросы, да, и в общем он ничего не потерял. На самом деле он потерял, потому что ему, у него изъяли из будущего ресурс, выдали ему. Раз этого ресурса в этом моменте времени нет, значит, он сейчас не нужен, значит, не время. Или запросов запросом что-то не то, или с чем-то что-то не то, человек не готов к той потребности, на которую он взял кредит. Он, не знаю, там, поспешил, он, не знаю, какое-то внушение было, да, мужчина что-то лишнее. Потому что, когда мы хотим то, что лежит в нашем потоке, что для нас добро и приемлемо, оно приходит естественным образом, нам не нужны для этого никакие посредники. Мы притягиваем к себе эти вещи, а человек, каждый человек это, как это, это будущий бог, будущий волшебник, которому нужно научиться вспомнить, научиться быть Богом. И вот этот Бог говорит, такой, ой, мне не хватает, у меня не... А мне так надо, мне так надо, откуда же взять? И он берет сам у себя, но ну, понимаете, то, что хорошо, взял сам у себя, потом он это вернет. То есть когда кредит выплачивается полностью, то он закроет себе это. Но ему по-любому, пока это кредит сколько, пол лета, лета, два лета, три лета, бывает на пять, на десять, на двадцать лет кредиты, все то время, пока он выплачивает кредит. Особенно большинство кредитов устроено так, что сначала выплачиваются проценты, и тело кредита не уменьшается. Сейчас ну, можно найти кредит, где уменьшается, но это редкость. В основном выплачиваются банк в первую очередь забирает свою Свои деньги, свой процент. Смотрите, вдумайтесь, банк на самом деле напечатал бумажки и вообще циферки на карте, ну, то есть, ноль, ничего, пустое место. Данных человеку, потому что он на это согласился, он это захотел, но поскольку деньги есть отображение энергопотенциала, то этот энергопотенциал нельзя откуда-то, от дяди Васи с неба, от Бога нет. Он изъят из потока жизни человека, сконцентрирован в нужных человеку количествах, выдан ему. То есть человек проел, не знаю, там неважно, там на что, потенциал, который ему нужен будет в будущем. И где его уже не хватает, потому что он был изъят. Так более того, человек еще своим же тоже ресурсом чтобы вот эти циферки на карте человеку заработать, он должен потратить время, силы, там, энергию, нервы, там, да, чтобы заплатить вот этому кровопийцу, который его и так ну, ограбил. Или помог человеку ограбить самого себя, свое будущее ограбить. И за это человек еще платит большие, большой кусок. Платит настоящим ресурсом, своей энергией. А Поэтому, когда люди берут кредит, вдруг обнаруживается, что отдать его труднее, начинает такая инфернальная воронка очень часто образовываться, отдать его труднее, чем казалось. Почему? То есть как будто, знаете, ну, хуже ситуация, там, не знаю, там, что-то происходит, объективное, в объективной реальности что-то происходит, но вот сколько я лет, больше 20 лет я наблюдаю эти истории. Со стороны понятно, что как для человека выглядит конкретная история, почему у него хуже стало с деньгами, неважно, потому что есть ключевой кредит, изымает постоянно вот этот ресурс, высасывает да, из потока жизни человека. Поэтому ему у него сужаются, у него уменьшаются ресурсы, и поэтому труднее, труднее отдавать, и поэтому меньше как бы сужаются поле возможностей, то есть материализация каких-то. А, вот, ну, вот, человек материализует то есть, вот, если очень что-то хочется, оно приходит а, и, например, есть такое, такое, такое правило да, что когда, например, мужчина строит дом ему придут то есть дом сам начинает помогать человеку заработать то есть как бы, дом это антикредит а кредит это антидом да? и они противоположно совершенно работают то есть, когда, -то, когда мужчина строит дом Дом начинает работать вместе с человеком, то есть это наоборот, у нас не нарисовано такой картинки, но наоборот в мешочки увеличиваются в потоке жизни. Он притягивает дополнительные ресурсы, что это правильное желание, нужное семье, нужно человеку. И, э, и когда задним числом потом, еще на свадьбу также работает, на свадьбу тоже деньги непонятно откуда приходят. Э, вернее, ну, вот, как бы Всегда э, тратится на свадьбу больше, чем есть денег в наличии. А, и раньше кредиты не брали в советские времена, но свадьбу ну, гуляли, гуляли, да, и потом, когда люди садились, думали, откуда что-то, непонятно, ну, как бы, все же знают, сколько заначки у кого было, да, кто сколько вложил, но потрачено на свадьбу больше, и вот с домом такая же история, то есть, а, даже я какой-то там ремонт, что-то какой-то небольшой кусок делаю. Вот я выделила сколько-то денег, а там еще чуть подкупить, надо, какие-нибудь строительные материалы. Я еду, понимаю, там купила, там купила, там купила, еще где-то 30 плюс. Я ее не планировала, а, она мне не была выделена, у меня ее нет. Ну, каким-то образом, там иногда заскребаешь последнее. Но всего хватает, дырки не происходят, ямы не происходит, потому что это созидательное. Это, это, это здесь деньги работают они, именно как бы для, для формирования образа жизни какого-то, не знаю там, да, то есть реальности человека. А, а в кредите, даже если она очень важна, на тот же дом там, взят, или, там на тот же, я не знаю, что-то такое важное для людей, он работает наоборот, наоборот. Еще раз повторю, деньги – это эквивалент энергии самого человека которая была изъята из его будущего, для человека этого как бы нет, нет еще, да, но на самом деле это уже есть, благодаря невежеству современного человека, что он не думает, ну, не знает вот эти вот механизмы простейшие, да, о том, как все устроено, происходит обман, и по, по, взятие кредита, это, по сути дела, есть обман, участие в обмане человека, если бы человеку вот, к, банковский служащий, вот так вот, как сейчас я рассказывала людям, что будет с ними в результате получения кредита, кредита бы никто не брал, или практически бы никто не брал. Потому что это большая глупость. И как только человек отказывается от кредита, то происходит что-то другое, то есть человек ищет другие возможности. Вот я только сейчас краем глаза посмотрела передачу, говорит, что а, показывают примеры, что здесь, я, например, какие -то, тоже здесь я вещи узнала. Оказывается, а, лампочка горит от картошки. То есть, если взять картошку, почистить ее, воткнуть а, туда этот, а, ну, контакты и проводочек лампочки, она будет гореть. А, если лимон, с лимонами так сделать, Лимонов а, там вот, целых То есть, мобильник, можно заряжать от картошки или там от... На, вот. И, и, или, например, что делают, там показывают у людей, там, вот, колесо слетело, да, это, там, на бревне люди доезжают, ну, и так далее, то есть это к чему, когда а, нет в зарядного устройства, розетки, пауэрбэнка, да, и, и того, что, как бы нам предлагают в готовом виде, то а, одни люди просто садятся и говорят, ну, все, надо, вот, не знаю, там, взять кредит, купить пауэрбэнк, вот, а другой берет, чистит картошку и заряжает телефон, понимаете? Вот, а, вот естественно потоки возможности возможностей всегда, всегда больше, а вот это, и, кроме прочего, кстати, это еще а, а, может обрубать вот, это вот такое пол, полноценное образное мышление концептуальное. А, это из другой области, да, но вы знаете, что есть исследование, что а, русский язык – самый образный язык в мире, и поэтому у нас то есть, наши слова буквально материализуются и не все языки одинаковые материализации обладают и это очень интересно но сейчас речь не об этом итак вот сейчас я картинку поставила да, но все это уже проговорила я про кредит почему может такое быть, что нет денег на желание, а, потому что, например, это желание, навязанное извне, оно ложное. Ну, вот сейчас мы говорим о деньгах, ну, например, вот тут на картинке нарисована красивая машина дорогая, да? а, на самом деле, я знаю реальный пример жизни, когда молодой человек влюбился в девушку, а, ему показалось, что девушка, молодой человек был молодым, поэтому денег у него а, у, у особых не было, Желание покорить избранницу было, а, вот. а, поскольку девушка была прекрасна, он решил, что его самого мало, это недостаточный аргумент, чтобы девушка обратила внимание, поэтому нужно что? Нужен дополнительный аргумент. Какой дополнительный аргумент? Крутая тачка. Денег на крутую тачку нет совсем, значит что? Нужно забить на девушку. А пойти, значит, каким-то быстрым образом перекрутить а в какой-нибудь афере, там, да, э, получить много денег и, скорее всего, в и взять в машину. Хорошо. Ты уверен, что тебе нужна вся эта цепочка? Может, просто подойти, познакомиться с девушкой, и, может быть, окажется, что ей нужен человек, а не машина. А, то есть, э, вот пример того, когда, например, человек может влупиться в вещь, которая ему не нужна. Но если человек убедит себя в том, что ему для того, чтобы девушка на него обратила внимание, жизненно необходима машина, да, то попробуйте вы его сдвинуть куда-нибудь в бог с этой идеей. А, ну, понятно, что по большому счету это ложная вещь. Вот этот весь э, э, статус, да, например, там в бизнесе, сейчас это все в добрый час нивелировалось. А я помню, когда, да, без дорогих часов нужной обуви. И правильные тачки, в доступ к определенной круге был, был закрыт просто, да, такой трескод. И люди э, жили чуть ли не на каких-то там в коммуналках э, жутких, но выплачивали кредиты за машину, потому что это вот, было необходимо. Мы сейчас в добрый час пережили этот, это уже необязательная история. Ну и тогда были люди, которые не играли в эти игры, не носили часов, но на данный момент они очень высоко поднялись потому что пошли просто другим путем итак мы об этом уже проговорили если не брать кредит когда он кажется необходимым и если то ради чего вам скажется очень нужны деньги которых как будто нет это настоящее то ваше намерение ваш образ начинает подтягивать к себе ресурсы, вот эти вот мы как мешочки да, нарисовали, начинает собираться этот поток, этот ресурс, и дальше только зависит от вашего, опять же, энергопотенциала, от силы вашего желания и от как бы, ну, честности движения в эту сторону. Начинают собираться ресурсы, и в какой-то момент вы выходите без кредитов, без, без потери ресурса, с приобретением ресурсов вы выходите на свою цель, на свое желание. Кому сейчас кажется, что это такая красивая мотивационное заявление? Я категорически заявляю, что позитивная психология не мое, хотя я достаточно часто, наверное, бываю оптимистична. Но в добрый час мои оптимистичные прогнозы сбываются, поэтому я считаю, что это не оптимизм, а реализм. То есть знание механизмов, и видение, понимание того, как устроено, как будет дальше, если правильно выбрать. А, вот, надо просто циклиться не на количество денег нужное, это как барьер, оно застит, оно блокирует для реализации ваших целей, а на цель. То есть картинку с деньгами отодвигаем и смотрим на то, что мы хотим на самом деле. И двигаемся не к количеству денег, еще раз, нужно для покупки, а к тому, что вы хотите. Деньги в таком случае. И делаться некуда, если вы чешете к своей цели, они начинают к вам прилипать, подтягивать, подтягиваться. И если продолжают двигаться, они да подтягиваются до нужного вам количества. И что уж там как случится, деньгами или эквивалентом другим. Но происходит материализация, как правило, еще раз повторю, деньги тоже подтягиваются. Есть такой кон, Когда вы что-то хотите, деньги приходят последними. Сначала вы вот, верите в себя, видите цель, идете к ней, каждый день совершаете какой-то шаг, вот туда, там, верите в себя, топаете туда, а, а деньги вам говорят, а нас нету, ты не купишь, <laughs> мы, мы, а вы игнорируете, идете, наступает момент, когда им деваться некуда, они приходят, они проявляются, если они нужны, а бывает, что вообще без денег можно обойтись, происходит материализация вашего запроса другими способами вот. для этого есть чтобы вот таким образом топать в цели есть определенные там действия практики а, например если вы хотите дом начните покупать что-то для дома чтобы вы, чтобы вы хотели что было в вашем доме но если вы начнете циклиться то есть вы как бы можно понимать я видела такую техническую ошибку когда человек забывает про то, зачем он покупает чайнички, утюжки, скатерки там и начинает концентрироваться на покупке этих скатерок утюжков, то материализации не происходит. То -то человек материализует только скатерки, утюжки, картинки, лампочки там, и так далее. Поэтому нужно понимать, что каждая покупка, там, приобретение или там, получение лампочки, люстры, стульчика, скатерки, ну, это правда, да? То же самое там можно говорить и там, об отношениях, и о любых других целях. Вот, когда, когда есть сильная эмоциональная привязка, может незаметно для человека произойти подмена, вместо того, чтобы двигаться к основной цели, человек начинает распыляться на какие-то промежуточные цели, которые не дают результата. Потому что ну, без дома остаться с кучей вещей, которые закупались для дома, но, но не притянули этот дом, это глупо, да, это обременение, это, это блокировка вашего энергопотенциала. Эти вещи хороши только, когда вы реализовали вашу, вашу цель, они на месте, они начинают служить. Если вещи не служат, потому что основная цель не достигнута, эти же самые вещи, которые были ресурсными, начинают работать наоборот. То есть, а, о, нам увеличивать время достижения цели и отодвигать вообще ее реальность. Там еще много нюансов. Я, наверное, буду закругляться, потому что невозможно все в одном прямом эфире. И так я сегодня много всего вывалилась. Вот последний хвостик. Здесь я специалист меньше, но поскольку с бизнесменами достаточно много общалась, практически все они говорят, что Бизнес без кредита ну, не двигается на да, развитие, нужно брать кредит. да. А, моя версия, почему это срабатывает. Во-первых, берется кредит не на человека, а на ее лицо, идет распределение. А, ну, если компания большая, то на всех, хотя люди могут вообще, простые работники, не знать, что владелец взял кредит. Вот. Второе, я думаю, что вот это вот обременение, оно распределяется на всех людей, кто пользуется плодами компании. То есть, по сути дела, это называется кармический переброс. Это когда один человек, там, вот это обременение в виде кредита взял нагрузку да, энергетическую и распределил, там, не знаю, на там, 10 тысяч человек, например. Ну, вот у меня занимался товарищ, которым несколько обувных фабрик и несколько брендов обувных по России, достаточно большой объем, соответственно люди каждый день, новые люди заходят, покупают обувь в его магазинах, то есть это вполне себе тысячами, десятками тысяч людей измеряется, и в покупке каждой такой обуви есть кусочек кредита, который взял человек на владелец бизнеса, на продвижение своего бизнеса. И за счет этого массового распределения, вот, Понимаете, чем отличается, например, вот энергетика вещей хендмейд, возможно, еще и поэтому сильно другая, потому что а, эти люди в основном как раз в теме, они берут кредиты, да, они там своими руками выделывают, если уже я проговорила про обувь, да, своими руками делают эту кожу, а, они распоряжаются живыми деньгами, они а, стараются не, не брать кредиты, поэтому в их продукции, в их еде в их одежде, в их обуви отсутствует вот это обременение. И это чувствуется как более ресурсное. А когда мы сами себя, вот раньше да, было в норме, сами себе шить, сами себе там ну, готовим в добрый час, я надеюсь, мы и сейчас еще сами себе. Вот, хотя вы знаете, что на Западе практически культура э, еды, питания, готовки себе, она очень сильно ушла там, в Китае вообще. Э, почти нету готовой еды в плане ну люди почти не готовят покупают вообще там как космические там есть очень много перетертой еды очень не похожие, с нашей точки зрения на пищу а, вот то есть э, за счет вот если про кредит бизнеса да все понятно но сейчас я просто закруглю мысль что за счет большого количества людей которые э, э, покупая что-либо этой компании э, вкладывают свой ресурс то есть часть ресурса уходит на погашение вот этой инфернальной воронки которая образовывается в момент взятия кредита за счет этого собственника кредита может быть очень даже и неплохо я еще подозреваю что совсем крупные компании, они вообще уже знаете даже немножко как на службе что ли то есть <соценно> выполнять такую функцию создать воронку человек берет принципиально не берет кредит ага ты такой умный хорошо мы и на тебя сейчас придумаем такую штуку, да, как с этим бороться, вот с такими вещами, а, ну, например, оформлять намерения, а, и, и, как бы, вот, ну, еще раз говорю, вот, люди, которые там обладают чувствительностью, они могут просто чувствовать, что многие вещи серийные, там, брендовые, они, если там взять на руку, они никакие, или никакие, или от них тяжело. Я помню, как я в Питере зашла там, в магазин Зара, просто ну, никогда не была, зашла из любопытства, а, померила пару вещей как будто я там сколько-то мешков перетаскала, я вышла а – -а -а, вот так вот, и поэтому я больше тут, туда никогда в жизни не заходила, Тяж тяжело, а, соответственно, я понимаю, что там вот эта штука с, вот, с этой вот, дополнительной кое-что за кармическим перебросом, изъятельным народом потенциала, что сильного сильно воронка работает. Есть бизнесы, есть вещи, где это мягче, есть созидательные совсем. Ну, где опять созидательно? В основном люди, небольшие фирмы, бренды, которые и концепцию, идеологию, да, такую выстраивают, и продукты питания там такие. Внутреннее намерение о том, что ребят, я в этом не, не, я на это согласия не давала. Есть моя принципиальная позиция, я кредиты не беру, в кредитных мероприятиях не участвую, поэтому, например, можно договориться с собой. Если вот вам, как мне в этой зале организм говорит, что-то что, что тут не то, просто разворачивайся, уходим один вариант, и потом быстренько чистанулись, там потоком света, кто чем у каждого свой инструмент, как вы чиститесь вот другой вариант это, например, он более трудозатратный вам понравилась вещь, но ну, от нее есть некоторая такая вот хвостик вы берете говорите так я купила эту вещь с этого момента она моя я ее хозяин поэтому тут мои правила игры да вот все как бы вам ваше, мне мое это моя вещь все моя вещь никакого там э, как это, канала хвостика там да, куда-то там Уходить на сторону не должно, потому что она моя, она должна служить мне. Так, вещи ты моя, я тебя люблю. Давай договориться, значит, будем с тобой жить в ладу и, гармонии, да, и как бы все, кто там тебя произвел, что в тебя вложил, все это аннулируем. Это требует больше, больших вложений, потом каждый раз как вкладываться, помнить о том, что там нужно вещи почистить как-то. Но, тем не менее, можно, да, возможно, вариант ну что кредитов вот про кредитки я сказала у кого есть старый просроченные, поэкспериментируйте просто раньше строго в банк сдавали сейчас их никто не сдает вот ножницы взяли порезали и почувствуйте что будет вот есть возможность у кого кредитки кредитки переводим в кредиты если нет возможности вообще от этого избавиться да? вот у кого уже такие хвосты есть потому что -то кредит он более юридически оформлен там да, дыр там воронка поменьше, то есть не такая жесткая эта история. Дальше как бы закрываем кредит и прощаемся с этой концепцией и напоминаем себе опять вот эту картину, то есть задачу вернуть себя к первоначальной, первоначальной истории, к вот этой самой. И в этой истории у нас, то есть когда наши ресурсы распределены по, по жизни равномерно, мы ими можем распоряжаться самостоятельно. Да, их можно накапливать, их можно а, вкладывать во что-то, притягивать нужные нам желания. А иногда, дорогие мои, это то, что вот, вот в православии очень распространено, а иногда немножечко проявить смирение, принятие, что в данный момент сейчас вот это очень хочется, но сейчас что-то другое мне надо сделать, раз мне не даются ресурсы на то, что я хочу, либо мне это не надо, это нужно проверить. Да? А зачем я хочу вот это? Точно ли этого хочу я? Если все-таки ответ да, точно, я хочу, мне надо, раз, раз, раз не получается, точно. А почему? Может, нужно потерпеть. Вот сейчас совсем примитивную историю вот из расскажу, да? У меня а, я уже не помню, где, то ли подарили, где-то я купила такой кулончик жемчужинкой маленький такой вот и к, этим, к этому кулончику мне захотелось сережки точно такие же жемчужинка круглая в, в такой вот в простой оправе просто таким вот а сережек таких не было сережки гвоздиками в основном были ну, просто жемчужинка без оправы без ничего либо уже какие то висючие мне не подходило я Прям я себе представила, я прям точно, точно знала, что я хочу. Казалось бы, такая простая вещь. Она должна и недорого стоить. Серебряные сережки с круглой жемчужинкой. Вот в такой вот, значит, как это называется, о праве. Вот, нигде нет, везде, где я там, я там разъезжала все время, и нигде мне это не попадалось. И так, и так, я уже, ну, ну что, я что-то такого прям хочу, вот такая простая вещь, почему все это я прошла, потом где-то, значит, я смирилась, ну ладно ну, как бы, ну вот как есть и потом, а, это, наверное, где-то пол лета, лет, лет вся эта у меня свистоплеска была, ну не постоянно, по время от времени я вспоминала, вот и вдруг попадаем на Бали, там есть, как же он называется, такой храм такая прям руина на, на, на море, одно из сильнейших мест, там потрясающие закаты, Выскочила с головы, как называется, Танохлот Тонахлот. вот И после такого мистического сильного переживания, значит, я иду обратно, мы идем там с, с этого Танохлота, какая-то маленькая ювелирная ловочка, в которой там полупустые витрины, вдруг я вижу эти сережки. Ровно такие, как я хотела. Ров... Вот все идеально. Вот жемчужинки как будто поняты из одной ракушки. А с вот этой подвесочкой они совпали просто как единый комплект. Это ерунда, это, это чушь, это женская блажь. Но это для меня было очень яркое подтверждение, как это работает. Вот, понимаете, оказалось, что мне все выдали, а она меня ждало что там эта витрина пылью была покрыта вся. То есть, мне все это выдали, и мне надо было доехать для этого на Бали. А зачем? А мне нужно было на Бали, по моим, по моим, на моем пути, на моем жизненном потоке, лично для меня, да, мне надо было там быть. А, ты хочешь, Сережки? Хорошо, не вопрос. Мы тебе их даем, доберись, найди, получи их там, где Пройди свой путь, пройдите шаги, ты получишь какие проблемы. Хочешь Сережки, будут Сережки, хочешь другое, будет другое. Вот, вот э, э, так, так это работает на самом деле. Но иногда это требует смирения, иногда это требует ну, принятия какого-то, да, потому что вот, не все наши хотелки. А кредит дает возможность удовлетворить хотелку почти сразу. Но цену, цену которая за это берется. По мне так непомерно поэтому желаю вам вот такого изобильного равномерного насыщенного потока желаю нам все мудрости понимать чувствовать принимать и видеть то что нам нужно сейчас то что действительно благо сейчас и пусть на это всегда приходят деньги если я не, не ответила кому-то на вопрос, извините, потому что тема огромная. Я ставила сегодня задачу конкретно коснуться, что такое кредит и почему он так работает. Еще раз, если у вас есть любые кредитные обязательства, ну да, еще один момент. Нельзя зарабатывать деньги для закрытия кредита. Это тоже делает ситуацию тяжелее и хуже. Деньги могут... То есть деньги – это промежуточная стадия к тому, что вы материализуете к вашим желаниям, к вашим мечтам. Идти, даже если э, э, где-то попались и э, кредит существует, идти, зарабатывать деньги, нужно к чему-то созидательному. Еще раз помните, я говорю, что дом – это работает как антикредит. Дом, наоборот, притягивает ресурсы к себе. Кредит отталкивает ресурсы от вас. Поэтому, деньги зарабатываем для счастья, побаловать себя там, вот, да, на то, что на жизнь на удовольствие, на развитие на там, там, на созидание деньги зарабатываем но необходимую сумму гасим, тихонечко гасим как можно быстрее, по возможности и еще вот это именно состояние кредитное, когда возникают ощущение вот увеличивающиеся ямы такой вот Безнадежности, что а, и люди начинают говорить, ну вот ситуация такая в стране, ну да, вот как бы стали хуже жить. Ни черта подобного, простите меня, пожалуйста. А, несмотря на всю статистику, люди живут каждый в своей реальности. И прямо сейчас у кучи народа финансовое благосостояние увеличивается. Они ходят, разуются, ручки говорят, ну наконец-то наша жизнь налаживается. Параллельно тут же существуют другие люди, у которых жизнь ухудшается. Есть люди, которые вообще не замечают, плюс-минус все хорошо. Вот. А, все это ерунда про то, что там всегда есть люди, которые двигаются вверх, всегда есть люди, которые двигаются вниз. А Вопрос, куда двигаетесь вы. А, самое Первое, с чего я предлагаю начать, это сейчас подтвердить внутреннее или принять решение. Если вы двигаетесь к созиданию и развитию, этот выбор просто еще раз подтверждается, пусть даже в миллионный раз. И следующим шагом, тихонечко в голове выстраивайте план, как освободиться от каких-то обязательств, которые можно назвать кредитными, вернуться к естественному потоку жизни, научиться этим потоком пользоваться, научиться а, применять свои ресурсы, свой потенциал, в том числе родовой, а, для того, чтобы материализовывать, делать свою жизнь и жизнь ваших близких, родных прекрасной. Это абсолютно реальная задача. Не сказать, что она такая прям обалдеть, какая легкая. Нет. Но она реальная. Дорогу оселит чего вам от всей души и желаем. Надеюсь, мой эфир сегодня был полезен. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока.